Базовая модель сумки для гардероба «Фабрика Золотой дождь». Красивый лимонный и яркий цвет. Комбинация с белым. На передней стенке карман на молнии. По бокам два рабочих кармана. Фирменные бегунки. Так входит рука. Кармашки с обеих сторон. На задней стенке сумки карман на молнии. Два отдела. Ручка надежно закреплена клепками и прошита. Очень аккуратно выполнены все строчки. Вот такое дно на ножках. Сумочка подходит для ношения делового формата. В нее легко входит формат файла А4. На передней стенке сумки два кармашка удобные. Сроки вход. Во втором отделении карман на задней стенке. У сумки одна единственная ручка средней длины, других ручек нет. Удобная, красивая деловая сумка удачно подчеркнет ваш неповторимый стиль.